Я снова приветствую вас, дорогие друзья, на моем канале. Сейчас я хочу представить вам нашу новую модель газогенератора S1000, которая является обновленной моделью предыдущей версии S1000NL. Эта модель газогенератора отличается от предшественника тем, что может быть выполнена как в версии S1000, так и в версии S2000. Теперь мы можем предложить вам газогенераторы с производительностью 1000 или 2000 литров газа в час, которые в свою очередь будут выполнены в едином и стандартном корпусе. Немного о технических характеристиках. Версия газогенератора S1000 имеет номинальную производительность в 1000 литров газа в час, а при максимальной нагрузке газогенератор способен производить до 1500 литров газовой смеси в час. Версия газогенератора S2000 при номинальной нагрузке производит 2000 литров газа, а при максимальной нагрузке до 3000 литров. Номинальное энергопотребление для газогенераторов составляет 3,5 кВт в час для модели S1000 и 7 кВт в час для модели S2000 соответственно. Модели газогенераторов S1000 и S2000ML производятся только с высокоэффективной жидкостной системой охлаждения и предназначены для работы в условиях повышенных нагрузок. Панель управления практически не отличается от предыдущей версии. Газогенератор по-прежнему управляется с использованием съемной сенсорной панели в беспроводном режиме. Дополнительно, для управления подачей питания вы можете использовать пульт дистанционного управления, который выполнен в виде брелка.